Yeah. <laughs> С кулаками. Да, и кулачки на палочке тоже супер. О, это было так здорово! Я мог бы проходиться миллион, миллион, зелен миллион раз! Это можно устроить. О, да! Один миллион, миллион, зелен, миллион раз спустя. О, ваши глаза! Патрик? Да? Кажется, нам уже хватит да. Я да? бы поспорил О, Есть одна идея Давай сделаем перерыв Театральный Is it for yet? Я, Иероним Глав, Я несравненный создатель и представитель всех перчаток. Вселенная перчатки это филиал пальцы индастрии с права защищены. Приветствую в невероятно причудливом и прекрасно прилегающем мире перчатки! Вселенная перчатка представляет Мы начнем сейчас, если руки ты от холода решил спасать, поверь, перчаток лучше нет, а если надо, отпечатков избежать. В перчатках не останется твой свет. Если вдруг нужна суперзащита, Чтобы сунуть руку Бога во Перчатки тут, как тут, перчатки тебя спасут, на день же их скорей. Ставки, клиния, кнопки, строчки, сложный кровь. Руки в день и супер суперстильной, тогда звездой Королева говорит, перчатки любят носить каждый день Чтоб прекрасными ручки сохранить Шляпа для головы, ботинки для ходьбы, Перчатки сберегут, как это может заразить Ставь строй, дом водить, готовить, чистить туалет У нас для вас на все один ответ Перчатка спасет в беде Перчатка нужна везде. И я бы взял сразу две. Песня напомнила мне о том, как я надел перчатку в самый первый раз. Было тепло, уютно и потно. Я хочу с ним познакомиться. Может, он подпишет перчатки? Мистер Глав, мистер Глав, я ваш большой фанат. Я все время здесь. Спросите любого. Я везде покатался, и меня нет. Нужен ремонт. Нужен ремонт. О, простите, я же нечаянно. Штихи или меня накажут? Кулек, молчи, молчи! Патрик, что ты сделал с нашим героем? Он кричал на меня. Вандалы! Не подходите! Ладно, Варьи, успокойся, пожалуйста. Сделай глубокий вдох и отдай голову мне. Лучше делай, что он говорит тебе. <связь> Прошу он не хотел мешать <связь> жизни мистера Глава. Он не знает своих сил. И не узнает отражения. Не знаю, как он бреет. Да нет, он его просто сломал Это не настоящий глав Это же механическая чучело. Эй, ты кого это назвал чучелом? А, что он сказал? Настоящий иеронимус глав уже много лет как заморожен Иеронимус глав О, Патрик, это всего лишь робот Я уж думал, у нас проблемы У вас проблемы? И вас ждет обоих тюрьма «Перчатки» А, а, тюрьма! тюрьма плот, перчатки Я думал, это просто миф! Видишь, она существует. Пер перчатки. перчатки, как сказали Тюрьма! Тюрьма! Вот так не надо <связывая> <связывая> Виноват? Да, он виноват. Тюрьма вселенной перчатка. <плёк> Ладно, закрыть пятую камеру. <плёк> <плёк> <плёк> Патрик, я именно так. On se Нарушаем закон, а? Хе -хе -хе. молодцы, парни. Да я не нарушал, я сломал чучело! Нарушаем закон, а? Хе -хе -хе. молодцы, парни. Я же сказал вам, хватит повторять. Нарушаем закон, а? Молчи, молчи, молчи. Патрик, он просто робот. Они все роботы. Живые только мы. О, приветик. Как же такая кроха в тюрьму угодила. Плакал Без разрешения. Без разрешения. Порчу парковой собственности? Предположительно. А вы все тут за что? Я все время высовывал руки и ноги в аттракционе. Я встал с места до остановки вагончика. Людоведство! Шучу я! Я просто укусил разной лимонада. Он детей ненавидит. За это и укусила. Дай пять. Будем праздновать, всем сахарный! No, no, no. Вернув встал слишком быстро. Идем, Патрик! Нужно догнать малыша! Он сбежал! Но сбежали же все! Тревогу надо включить! Одного нарушения нам хватит! Эй, это он? Да, за ним! Эй, кроха! Вернись! Я оставил тебя крысу! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Нужен ремонт! Реставр! Реставр! Ладно, перерыв! Эй, вы лентяи! Никаких перерывов! Поставьте мою голову на место немедленно! Да, скоро займемся, начальник! Попадись мне еще раз, этот розовый пастоголовый тефяк. Я его голову оторву. Попался? Возьмем его за руку, так он не убежит. Хм, столько ходов. Куда же нам надо? А? В доме, в Часы, Хочу покататься на дорожке С ума сойти. Опасно! Классно перчаток Живых Выпустите Вы перчатки Они учуяли Берри <плодисмент> Передайте маме Фу. Мир носков Прототип Мир носков, восьмое чудо семи морей Экспериментальный прототип вонючего города будущего Просим вас не снимать причапки Серьезно, этот запах невыносим Вонючие, Вонючие носковые, носковые корки. корки Ух ты! Тебе понравилась кроха? А? Эй, а, а где, где он? он? Может он, Мартел, спрятался Вот а? а, да. Вот он. А, вытащи его оттуда! А, я не хочу есть! <свист> Это собственность мира перчатки. Ай, ай, ай. О! После вас, сэр, что-то не видно, малыша, Патрик. Извините, никто не видел тут маленького. Что? Эй, это малыш съел робота? Или это робот его съел? В любом случае, это против правил. За ним! Это же он мне голову отломал! Никто не смеет отрывать мою голову безнаказанно! Я Иролимус Глоб! Пальциндастрис не несет ответственность за высказывание этого робота. Посмотрим, как этим ненормальным понравится вот такой безумный аттракциончик. <Слыш> Топлые носочки прямо из сушилки. Правда, существует. правда существует! И он правда воняет! Чистечко отличная, но запах можно бы и поубавить чуток Эй, я нашел выключатель водник Да, Патрик! Видишь, Кроха, все сейчас будет Ты просто На перчаточных виражах ты в первый раз назвал меня своим лучшим другом. Стой, друг мой, стой! Вот он где! Не бойся, малыш, мы тебя не бросим! то в тюрьму посадит. Тебя тут не дует губка, Боб? Я как раз хотел тебя спросить А у тебя случайно не болит попа? Нет Ай! Теперь болит! Ай! играть в носочки. Пора малыша спасать. М. Мы Судя тебя поймали? А? Вылезай, а? мелкий негодник. А? Теперь я поймал вас. Робот, Робот и иронимус, иронимус Эй, вы нашли малыша! Спасибо! Дальше мы сами! Конечно, забирайте! На сначала я оторву его глупая го! <звук> <звук> Пожалуйста, я даже помог вам. Я сам хотел оторвать. В этом и соль. Ты дуралей! Горячая картошка! Давно надо было так сделать. Посиди пока тут. Уж не знаю, что значит ваша дуралей, но мне не нравится. Ой, а мне так больше нравится, тут есть карманы. Мне это дело тоже нравится. На голову оторву, все равно. Я же извинился железяка. Нет, нет, нет. Так не годится. Поставьте голову на место. Живее! Шикарно! Ух ты! Вы, Вы настоящий, настоящий иеронимус глав? глав? Нет, неправда. Я настоящий иеронимус глав. Хо-хо-хо-хо. Шикарно. Будьте добры, сотрите ему память, пока он не разнес свой парк. Спасибо. Да не этому, другому! Рестарт, рестарт, рестарт! Вот почему мы носим перчатки на руках, а не на ногах! А-а-а! Шикарно! Боюсь, что я настоящий иронимус глав! И я к вашим услугам! Мы, Мы обожаем, обожаем ваши перчатки! Шикарно! И раз уж драки с нашими роботами не входят в нашу программу развлечений, вы все настоящим освобождаетесь из тюрьмы перчатки! Так, так нас прощают? Шикарно! Шикарно! Да! Вы доказали, что вы благородны и добры! Поэтому весь мир перчатки я подарю вам. Что? Что? Конечно нет. Пускай я в заморозке, но я же не отморожен. Что ж, вот и все шоу подошло к концу. Я дам вам лишь один совет: спешите за покупкой к продавцу, ведь перчаток вам все в мире лучше нет. Мама, милая, Губка, Боб и Патрик Всех от головы моей спасти И теперь заключён, мир перчатки ты спасён Деткам спать уже пора идти, пора а ну вернись! Эй, я оставил тебе кулачу!